Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, почему моя семья развалилась? Вот часто меня спрашивают, такой вопрос задают. Ответ очень простой. Люди в невежестве, их семьи всегда разваливаются. Если между вами просто злоба, обида в жизни, вы просто обижены друг на друга, не хотите понимать, если вы уверены, что он виноват в моей судьбе, а я не виноват ни в чем, он виноват. Это называется отношение в невежестве. Он во всем виноват. И пока он не раскается, у нас не будет счастья. Отношения в невежестве означает злоба. Ну что такое злоба? Я считаю, что он виноват. Я ни в чем не виноват. Люди в благости всегда себя считают виновными, всегда сами первые извиняются. Даже если не виноват, не имеет значения. Просто из любви. Это аскеза так жить. Человек в невежестве всегда считает другого виноватым, безнадега. Шансов сохранить семью нет. Люди в невежестве всегда разрушают свои семьи. Люди в страсти, они приспосабливаются. Они искусственно прощают, просят прощения. В сердце не проделывают свои работы, просто играют в хорошие отношения. Игра. В сердце камень накапливается. Снаружи все хорошо. Нет глубины в отношениях, не существует. Но мы деликатно ведемся, себя все нормально. Как-то приспосабливаемся. Внешне. Боимся потерять друг друга. Совместные дети, совместная квартира, совместная работа. Как-то все разрушится, не хочется. Из страха живем вместе. Любви нет. Боимся сказать друг другу. Это называется жизнь страсти. Семья сохраняется в этом случае? Нет. Приходит время, неожиданно близкий человек кого-то влюбляется или я в кого-то влюбляюсь. Дальше до свидания. все. Почему? Потому что когда что-то искреннее, настоящее появилось, вот эта искусственная жизнь уже не нужна. До свидания. Теперь дальше. Если у людей есть искренность, если они глубокие отношения друг с другом строят, то разве они могут предать друг друга? Разве они могут бросить? Разве они могут на кого-то променять? Это невозможно просто. Просто невозможно. Я вам точно говорю. Поэтому, если вы видите, что ваша семья развалилась, не печальтесь. Причина ваша неразвитость. Когда люди развиваются до благости, ничего не разваливается уже. Потому что когда есть совесть в жизни, развалиться ничего не может. Если у вас развалилось, вы просто необразованные были люди. Вы не, у вас не было правильного развития. Вот и все. Не печальтесь, не огорчайтесь. Меня люди спрашивают, вот Олег Геннадьевич, вот у меня сейчас семья разваливается. Что делать? Вот прямо сейчас ставьте иконы у себя в доме. Прямо сейчас начните молиться там у себя в доме. Прямо сейчас развивайтесь, благостный человек, это человек, который верит не в успех, не в себя, а верит в высшее, в святость, понимаете, это благостный человек, берет силы от Бога, отдает другим, прямо сейчас меняйте атмосферу в своем квартире, там где есть иконы, там есть совесть, там где нет совести, там будет измена, там, где есть совесть, измена не будет. Сейчас прямо меняйте свою среду жизни, поменяйте вот это сначала среду жизни. Пускай у вас духовная музыка дома постоянно звучит, пускай висят иконы, готовьте с молитвой и так далее. Поменяйте атмосферу в доме. Совесть ближе будет близкому человеку, ему тяжелее будет бросить. Понимаете, о чем я говорю? Люди в благости, они не бросают друг друга. Во-первых, они отношения медленно создают. Они сначала пытаются понять, что за человек, куда он идет в жизни. Для них не вот это вот кайф от человека, а именно его направленность важна. Люди в страсти, они просто влюбляются и женятся. Главное, чтобы человек был хороший, как они считают. А люди в невежестве, они вообще просто залетают в семейную жизнь. Беременны, забеременела там или привязались друг к другу, вместе живем, но что делать? Будем дальше жить. Поэтому вот эти вот все разлуки, они закономерны, мои хорошие, закономерны. Почему люди предают друг друга? Почему? Потому что совести нет. Вот и весь ответ. А почему я жила с ним, у нас дети совместные, у нас же все хорошо, Олег Геннадьевич было, у нас семья, мы там 10 лет вместе прожили. но почему он бросил? У нас же все нормально, мы нормально общались, у нас общие интересы, дети, мы детей растили, мы работали и все прочее. Да это не общие интересы, мои хорошие. Общие интересы глубоко в сердце находятся. Вы хоть раз друг с другом глубоко поговорили о жизни, вот что у человека там внутри, вы не знаете. Просто он детей любит, вас вроде бы любит, секс нормальный, денег хватает, что ему еще надо а человеку надо глубина, понимаете, человек без глубины не может жить. И когда он бросает вас, почему он бросает? Потому что он думает, что там, наконец, глубина это появилась. Потому что влюбленность путается с любовью всегда у человека в сердце. Он думает, что что-то настоящее он в жизни получил теперь уже, что-то настоящее появилось. А настоящего-то ничего и не было, и нет. Потому что просто он перепутал это все, он не знает. Где, что такое любовь? Любовь означает, что между людьми три стадии отношений преодолеваются. Первая стадия. Я человека в сердце принимаю со всеми недостатками. Считаю, что это для меня хорошо с этим человеком жить. Мне полезно с этим человеком жить, потому что он меняет меня к лучшему. Вот такой человек мне положен. Мне надо вот с таким человеком жить, потому что я от этого лучше становлюсь. Бог так специально мне дал такого человека, чтобы я лучше становился. Вот супер, спасибо Господи, что вот у меня есть такой человек, он меня к лучшему меняет. Первая стадия принятия называется. Вы домой идете, уже хорошо, спокойно, потому что все приняли, неожиданностей никаких нет, все нормально. Принятие означает, что ты не просто перетерпел, ты служишь человеку, служишь, заботишься о нем. И в этой заботе происходит чистота. Ты видишь душу в нем, чистоту. Если ты доброе что-то сделал человека, ты в нем доброе видишь. Злое сделал, злое видишь. Чем больше доброго делаешь, тем больше хорошего видишь. И принимаешь человека в результате. Доброе перевешивает. Есть один хороший психолог, он такой интересную вещь сделал. Он говорит, а да ничего не надо, Олег Геннадьевич. Вот вы много объясняете, ничего не надо для того, чтобы семью сохранить, кроме одной вещи. Я говорю, какой? Он говорит, смотри, надо повесить на стене мужу и жене по два листочка каждому. На одном листочке написать честно недостатки своего близкого человека, а на другом – хорошее. И обычно недостатков больше сначала, а хорошего меньше. И потом надо начать заботиться друг о друге, служить. И постепенно, в результате служения вот добрых дел, добрые дела, он говорит, добрые дела надо совершать. В результате добрых дел ты недостаток какой-нибудь вычеркиваешь, думаешь, ну это так, я написал, на самом деле не так важно. Вычеркиваем. А вот это я забыл написать, вот это вот важно. И написал. И в тот момент, когда недостатков будет меньше, а хорошего в близком человеке больше, с этого момента начинается любовь. Потому что вот вы увидели человека, вы его поняли. А почему любви нет? А потому что человека не поняли. Вот в этом вся проблема. Они а поняли, потому что не служили, не заботились. Итак, вторая стадия любви называется уважение. Я вот человека вижу, хорошее, чувствую, он хороший человек, классный, уважаю его. Есть недостатки, конечно, у него столько хорошего, и которые раньше не понимал, а сейчас понимает. И это понимание дает другие отношения, то есть начинаются более глубокие отношения, верность начинает просыпаться в отношениях, что-то такое глубокое. И есть еще третья стадия любви, когда раскрывается цветок семьи. Семья становится счастливой по-настоящему. Обычно через много лет совместной жизни. Служение, труда над отношениями, появляется верность. Верность или искренность в отношениях. Это означает, что ты глубоко чувствуешь человека, его глубокие отношения с Богом, с самим собой. Тебе нравится, тебе кажется, что повезло тебе, что ты с этим человеком живешь. Тебе повезло. И он также точно считает. У него такое же мнение. Я как-то ехал в машине, в такси, обычно там музыка играет всякая. Но в этот раз... Была передача, посвященная одному композитору. И он рассказывал о том, что самое большое чудо, которое в жизни у него есть, это его жена. Ну, то есть человек, которому уже там юбилей, около 80 лет. И он рассказывает, говорит, самое большое удивительное чудо в моей жизни, это моя жена. Это самый лучший человек на земле, я абсолютно убежден. Таких людей я никогда в жизни не встречал. И он столько хороших слов сказал. Если еще проанализировать, учесть, что когда люди встречаются, у них совместный семейный эгоизм возрастает многократно, это вызывает сильную боль, люди ранят друг друга в отношениях, так запускается семейная жизнь. Вот один человек, он никого не мучает, ему ничего не надо. Когда люди вместе объединяются, им столько надо всего сразу, они столько требовать друг от друга начинают. Так запускается вот эта вот система. Эгоизм возрастает многократно у людей от наслаждения друг другом. И в результате скандалы, ругань потом. И ты думаешь, я с другими людьми интеллигентно себя веду вообще, ни с кем не ругаясь, а тут и мат, и все, что хочешь, и, и тарелки там летят. Откуда все взялось, непонятно? Я вроде хороший человек. А вот это все идет от этого, от того, что в личной жизни от ожиданий сильных, ожиданий друг от друга, появляется сильная боль. А ожидание, потому что счастье ждем, хотим счастья, все хотят счастья. Неправильная вера, неправильно настроено на счастье дает страдание человеку. Человек начинает страдать. А вот если говорить о правильной любви, то... Итак... А, видите, оказывается, бывают очень глубокие отношения. Но это результат труда. Некоторые думают, а вот повезло, наверное, людям, они так вот встретились, у них гармония возникла какая-то, наверное, астрологическая совместимость сильная. И вот они бац, и так вот прожили счастливо, и все, и у них такая вот чистота в отношениях. Ничего подобного. Это очень тяжелый труд труд. Любые люди, которые трудятся над отношениями, они знают, как правильно это делать, потому что не знаешь, как правильно, тоже не сможешь. Они знают, как наполнять себя силой для того, чтобы прощать. Нет силы, не простишь, нет силы, не примешь, нет силы, не поймешь. Вот это все означает жизнь. Жизнь означает, что у тебя есть знание, как жить правильно. А если знания нет, то в жизни не будет нормальной. Будут только одни страдания. Какие вопросы у вас? Ваш вопрос, да? По теме, да? По теме ведь, правда? Нужно по теме. Хорошо, микрофончик. Вопрос, получается, достаточно в отношениях, если трудится, ну как вот, работает над отношениями один человек, да. а второй не обязательно, даже да. если он не знает обо всем этом. Да. И... да. Нет, Причем мне мы... понятно, что ты будешь удовлетворен, если там в благости будешь жить и так далее. Но... Да. А можно как-то сделать, допустим, чтобы твой партнер тоже? Да. Как? Для этого нужно делать. Со временем Бог вам даст награду, без всякого сомнения. Там есть последовательность определенная, но есть также вещь, которую вы не примете от меня сейчас. Его изменения никогда вас не будут устраивать. Вот все, что в нем будет изменяться в результате вашего делания, вам будет недостаточно. Вы можете быть удовлетворены только, если вы будете брать от Бога, а не от Него. Потому что есть одна проблема. Наше желание изменения близкого человека – это очень корыстное желание на самом деле. На самом деле мы просто хотим себе счастья рядом с Ним. И поэтому мы хотим, чтобы Он изменялся. Знаете, благостные люди самые хитрые на земле. Они знают, что такое счастье лучше других, и поэтому они думают, ну я же желаю добра этому человеку, чтобы он начал работать над собой, молиться, лекции слушать, питаться правильно. Это же будет лучше для него, но прежде всего это будет лучше для вас. А как и, поэтому, с... и поэтому вы и хотите этого на самом деле. Но это хорошее желание, неплохое, хорошее. А с точки зрения, вот, допустим, то есть ты изменяешься к лучшему, там, карму или как вот свою отрабатываешь, а твой партнер в таком случае. А вот видите, вот вы не знаете, как устроена жизнь. Я сейчас вам объясню еще раз. Ради высокой любви вы обязаны, обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримую, наши любимые. Вы должны знать, что когда вы изменяетесь. Так как вы с ним связаны, нитью незримую, он изменяется, хочет он этого или нет. Почему? Потому что вы с ним связаны. То есть есть такие везунчики в жизни, которым что? делать ничего не надо. а Что? Я говорю, получается, есть такие везунчики в жизни, которым делать ничего не надо. Ну, я сейчас везунчик, рассуждаю с точки то зрения везунчик, эгоизма. Он везунчик, он везунчик, а вы нет, получается. К примеру, правда? да. Я с точки зрения эгоизма рассуждаю. Видите, сейчас. она торгуется со мной. Она говорит, сначала все-таки, Олег Геннадьевич, сначала все-таки деньги же надо, а да, потом стулья. И вот так все люди, они постоянно торгуются. Они говорят, Олег Геннадьевич, ну вот я не могу так жить. Он же тоже должен что-то делать. Нет, нет, не надо микрофон доставлять. Вы очень честный человек, хороший. Я поэтому сейчас на вашем примере всем про их жизнь рассказываю. Такой прием. Итак, вы считаете, что все-таки он должен что-то делать, правда ведь? А, ну, хоть, хотелось бы. Конечно же. Это значит, что вы надеетесь не на Бога, ведь правда, а на него. Ну сейчас, да, то есть я Это сейчас. Это значит, только, что только... шансов нет ничего исправить. Пока вы надеетесь на него, а не на Бога, у вас нет самодостаточности в жизни. Пока у девушки самодостаточности в жизни нет, она мужчину привлекать не сможет. Мужчину привлекают только принцессы. Если девушка сама по себе ей и так хорошо. Она может разрешить с собой общаться. Она не, не нуждающаяся, а отдающая. Тогда она может выйти замуж. Все нуждающиеся девушки, даже если выходят, потом мучаются. Точно так же в семейной жизни. Если вы нуждающийся человек, вы никогда никому не поможете. Невозможно помочь. Помогает только достаточный человек, самодостаточный. Станьте самодостаточной в отношениях с Богом. У вас сердце по отношению к близкому человеку сейчас обида. Это не благостное чувство, это страстное чувство. Вы себя считаете благостным человеком, но чувство в сердце у вас к нему страстное, потому что благость ваша в жизни, она всего лишь поверхностная. Вы не знаете, что такое благость на самом деле. Благость – это когда здесь чисто, и сердце не пахнет. Когда ты каждый день очищаешь его настолько, насколько нужно, для того, чтобы в сердце пришло счастье. Счастье означает, что прямо сейчас ты можешь в сердце быть счастливым. Прямо сейчас. Это означает, что ты все долги отдал. Если ты обижаешься на близкого человека, значит, ты ему что-то должен. Прощай, проси прощения, молись, очисти свое сердце от этой обиды, прими, что тебе положен такой человек. Ты еще не знаешь, зачем. Когда ты станешь мудрецом, узнаешь. Я догадываюсь, почему вам такой человек в жизни дан. Я чувствую вашу прошлую жизнь. Но вы не знаете, но вы должны от старших принять что это и есть ваш человек. Вот такой положен мне в жизни. Принятие невозможно без Бога. Вы почему сейчас так страдаете? Потому что вы не принимаете, вам тяжело. Думаете, ну как же так, я такая хорошая. А он такой... Почему я признаю все его положительные качества? А? Признаю все его положительные качества, в полной мере. Ага. Ну, есть, конечно, вы, она качества. уже начала признавать, видите, до этого не говорила о положительных качествах. Нет, как в каждых отношениях есть что-то, -то, то вверх, то вниз. То есть вы успокоились сейчас, да? Вам уже, в общем-то, говорить не о чем, правда? Со мной. Или есть о чем еще? Нет, мне в общем-то все понятно, мне просто хотелось кое-какие моменты уточнить, вот с точки зрения. Спасибо вам большое. Смотрите, моменты Спасибо так... вам. Спасибо. Моменты такие. В Священном Писании Бхагавадгита говорится, «Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Если вы встали на правильный путь, этот путь всегда приносит только победу». И даже маленькое продвижение по этому пути спасает от большой опасности. Я вам прямо цитирую Священное Писание сейчас. Я вообще ничего от себя сейчас не говорю. Понимаете? Не бойтесь. Знайте точно, что когда вы сдадите свой экзамен за прошлое, за свое заплатите, он сразу же изменится. Человек не может плохо себя вести с тем, кто достоин большего. Невозможно. Даже если с вами будет бандит жить рядом, он никогда не нарушит правила отношений с вами. Он свои бандитства будет проявлять где-то в другом месте, но с вами никогда. Запомните, все, кто к нам относится плохо, это все имеет свою вескую, серьезную причину, которую мы еще не видим. Веды объясняют, что человек не имеет права просто видеть свое прошлое, потому что он недостоин. Тот человек, который чувствует события жизни своей и уже знает, за что он наказан, этот человек достоин. Он получил это видение как награду от Всевышнего. Мы пока еще ничего не видим. Мы не знаем, что есть прошлое, мы не знаем, что есть настоящее. Люди, многие люди не верят, что я когда уйду из жизни, что я там буду дальше жить. Они думают, там ничего не будет, кто-то другой будет жить. Ну то есть мы много чего не знаем, понимаете? Много не понимаем. Изучайте этот мир там, где вам больно. Вот вам больно сейчас в этих отношениях? Это будет ваша наука. Примите этого человека через молитву в свою жизнь. Увидьте, что он изменяется. Вы начали работать над собой где-то полгода, я правильно говорю? Вы начали серьезно работать над собой только полгода а может даже меньше вас не слышит не выключайте этот микрофон не трогайте эту кнопку никогда чтобы не а я ее не мог трог... а, вот, сама, сама выключилась ага. но мне кажется что дольше но может быть я даже не знаю а сколько сколько вам кажется я могу ошибаться же, правда? Сколько вы работаете над собой? Над собой? Ну, несколько лет. Достаточно продолжительное время. Лет... А молитва сколько? Молитесь? Молитва? Ну как, я внутренне веду, я, я не молюсь, я просто внутренне веду диалог как бы с создателем, с создателем. Вселенским разумом. Благодарю, как полгода, бы каждый день. Полгода ваша практика... А, практи... вот если в этом плане, я извиняюсь, то а, да. А, дошло, понятно. Да, полгода Понялась. ваша практика дает результат. За эти полгода ваш муж уже изменился. Он уже изменился, потому что вы начали правильную практику совершать. Он уже изменился. Я могу сказать в чем. Он стал добрее к вам, раз. Он начал прислушаться к вам, два. Вот эти изменения точно произошли уже или нет? Это произошло раньше гораздо, э -э, но сейчас просто бывают моменты там отдельные какие-то, конечно. Вас это устраивает? В целом, да. Но я прекрасно понимаю, что все отношения, они как вот вас ну, это не устраивает. То ввысь, то я это и сказал, что все изменения в нем будут происходить, но вас это не будет устраивать. <с 6> Спасибо. <со <pain> Можно мне добавить? Ну, добавьте, добавьте. Добрый вечер. Вы вчера просто говорили, что если мужчина э, радуется, то этим он, ну, скажу так, заражает жену, и жена эту радость возвращает в ответ. Да. Правильно я поняла? Да. А, а у вас если... не радуется, да, гад? Вы внук Ванги? А? Вы внук Ванги? Как? Я говорю, вы внук Ванги, все знаете, все видите? Я спрашиваю. Я хотела сказать, вот по Рону Хаббарду, если ребенок воспитывался в таких условиях, мой супруг рос с отчимом. И кроме недовольства от отчима и от мамы, которой он постоянно мешал, он ничего не видел. И разве он может сейчас, когда вырос, дарить радость? Он всегда ходит недовольный, у нас трое детей, он всегда ко всему придирается. То есть, да... Есть такие люди, которых надо, ну, скажу, грубо ставить стоило. Вот его иногда немножко напряжешь, он ходит довольный, потом какое-то время опять недовольный. Это, это, это, я считаю, что он тянет инграмму детства вот на всю взрослую жизнь. Вот а этим... стоило есть? Я, нет, я думаю, я думаю. Куда ставить, ему... есть? Сено надо еще, сено. Мы да. Я думаю, ему надо еще больше служить, либо еще больше верить. Либо и то, и другое. Вот тут вот. Какой вот выход? И то, и другое. Чтобы он радовался еще больше. Что нужно делать? Но самое главное, надо э, перестать от него зависеть. Видите, его он, он, он, он. Почему вы так все время говорите, он, он? Потому что вы зависите от его радости сейчас. Ну, э, в семье кормлю всех я, скажем так. Поэтому лидер тоже я. Но мне хотелось бы, чтобы наши дети видели, что мы живем в мире, согласии, в ладу, чтобы показать этим примером. Видите, очень много вы с тобой. сейчас, когда говорите, вы говорите мне, Олег Геннадьевич, мне больно, мне больно, мне больно. Это означает, что в вашей жизни нет молитвы? <связь> как на какое-то время, может, я отошла, я вообще держу разу, я молюсь. Поймите такую вещь, что когда у вас в жизни будет молитва, вы свою судьбу примите. Потому что этот человек, который рядом с вами живет, он очень на вас похож. Он вот копия вас. Поэтому вы сильно любите друг друга. Согласна. Согласна. Так вот знаете. Человек должен стать самодостаточным. Невозможно помочь близкому человеку, пока ты не будешь самодостаточным. Вы задали много вопросов мне во время вашего монолога. Я могу вам ответить на эти вопросы. Ваш близкий человек может радоваться. Даже несмотря на то, что его судьба в этом плане тяжелая. Он и радуется в жизни. Просто это не та радость, которую вы бы хотели видеть перед собой. Бывает так, что немножко перевернута судьба. Бывает, что солнце больше на женщину влияет, а луна на мужчину. Это, этот переворот в отношениях тоже имеет свое глубокое значение. Это означает, что карма, нравственная карма семьи сложнее, чем у всех остальных. Классически мужчина должен быть жизнерадостным, Женщина должна быть такой больше созерцательной и спокойной по природе. Но бывает так, что мужчина созерцательный и спокойный, а женщина жизнерадостная. Это значит, что они еще больше задолжали судьбе, чем все остальные. То есть нужно больше трудиться над собой. В тот момент, когда вы станете спокойной и созерцательной, он начнет набирать силы, как мужчина, и станет жизнерадостным. Ну, то есть этот переворот тоже неизбежно произойдет в вашей жизни. Поймите, что вы и этим дополняете друг друга. Но также поймите такую вещь, что путь к счастью лежит через три стадии. Первая стадия. Я все-таки смогла понять, что не он, он, он плохой. Я, я, я хорошая. Я смогла понять, что... Он просто дал мне такой по судьбе, я не считаю его плохим. А трудности находятся между нами. Следующая стадия победы над судьбой. Я поняла, что трудности на самом деле все внутри меня находятся. А все, что вокруг меня окружает, это моя судьба, мой объем работы. И следующая стадия. Я, поняв это, начала в молитве трудиться своим сердцем так, что у меня этот объем работы уменьшается, и в моем сердце, несмотря на то, что у меня есть муж, у которого столько проблем, у меня есть дети, которые тоже имеют проблемы, у меня есть мать, которая меня мучает. Все, очень много проблем, но все это моя судьба, которую я перевариваю, означает, она мне нравится. И с этого момента, когда человек вот это все так начал принимать, наступает «счастье». Человек начинает быть удовлетворенным своей жизнью. Он становится счастливым. «Счастье» означает принятие, принятие своей судьбы. А чтобы принять, нужно иметь силы на это. Эти силы берутся от веры, от Бога. Развивайте себе контакт с Богом, и вы все примете в своей жизни. Вот, допустим, мне как относиться к вам сейчас? Как хорошей слушательнице моих лекций или плохой? Вот вы сейчас ругались, на своем мужа мне было так неприятно это слышать. Как вы думаете, я должен вас переварить или нет, чтобы быть счастливым? А может быть, я не достоин сидеть на этом возвышении? Может быть, я просто лицемер? «Видите, моя жизнь от вашей ничем не отличается. Я точно так же должен вас переварить, как вы своего мужа. Я должен вас сейчас взять внутрь себя, принять все и сказать, я очень благодарен своей судьбе за то, что я вас здесь увидел. Неважно, что вы говорили. Жизнь, она вот такая. Мы можем делать глупости, это нормально. Мы должны друг друга принимать такими». И тогда все будет хорошо. Тогда мы будем счастливы. Мы с вами договорились, как вы к мужу будете относиться теперь? Служить, Служить без молитвы невозможно. Вот вы служите ему... И больше обиды, и больше обиды. Вы и так ему служите. Какой толк? Видите, вы просто результат вашего служения в том, что вы просто обижены на него, и все. Почему? Потому что неправильное настроение. Вам надо от Бога счастья ждать, а не от мужа. А мужу просто дарить то, что положено. И это когда вы так будете дарить, он благодарным станет. Эта благодарность даст вам возможность ему советы давать. Вот сейчас вы не можете ему советы давать, а ваша подружка может. В этом ваша разница. Потому что она своим служением ему, правильным отношением уже добилась этой возможности. У нее уже первая стадия любви в отношениях уже идет, называется принятие. А у вас этой первой стадии еще нет. И это значит, что ваша жизнь личная очень опасной ситуацией находится. В любой момент семья может чик и разлететься. Поэтому... Вы связываете сейчас себя с Богом. Это самое главное, что вам нужно. Вам нужно научиться переваривать свою судьбу. Потом вы начнете появиться возможность служить бескорыстно, а не из вот этой вот нужды служить близким людям. И тогда вы станете самодостаточным человеком. Он почувствует благодарность за ваше служение. Ваше служение другие результаты начнет давать. И он начнет меняться тогда. Он тоже очень хороший человек у вас. Я его чувствую так же, как вас сейчас. Я вижу вашего мужа. Он очень внимательный человек. В отличие от вас. Внимательный к вам очень. Внимательный он к вам. Спасибо. Очень внимательный к вам. Он, у него есть совесть. Он, вот, вот то, что он не доделывает, там не работает, он это в сердце сильно переживает, понимаете? Он переживает, но вот пока он не может ну, найти в себе силы, как-то вот устроиться, сделать так, чтобы он был достойным мужем для вас. Он переживает за это, понимаете? Вот если бы не вы мне это все начали сейчас рассказывать, вот так про него, тогда бы было совсем другое дело. Но это возможно только, когда хватает сердечной силы, понимаете, на это. Но она берется от Бога, эта сила, вот и все. Пытайтесь это понять. И тогда у вас трезвая, правильная картина будет к своему мужу. Он о вас лично очень сильно заботится. Мало таких мужчин, чтобы так вот к женщинам относились. Или нет? Согласны? Почему тогда не сказала мне об этом, если согласна? Давайте сзади, чтобы кто-то сзади. Вот мужчина, у нас мужчина давно не спрашивает. Вы не оглядываетесь? Я да, вы да. Вы, да, да. Угу. Здравствуйте. У меня вопрос возник. Вы говорите про невидимые нити, да? По, поближе микрофончик, я не слышу вас до конца. Вы говорили дальше, я не расслышал. Вы говорили про нити между людьми. Вот незримые нити. Да, все. Ага. Вот, предположим, Послушайте. да, человек отступился, совершил много ошибок, произошел обмен хорошей кармой, плохой кармой с многими людьми. Да, мужчины часто ошибаются. У, мужч у мужчины очень дин динамичная психика в плане событий, поступков. Часто мужчины делают глупости в жизни. Вечные а вот, особенно. Чтобы дальше двигаться, как можно от этой привязки избавиться? Ну, то есть вы бросили жену и сейчас хотите от привязанности Нет. избавиться, да? Нет, получается, было, а? были взаимоотношения с разными людьми. А, и в результате вы очиститься я... хотите? Ну, то есть нагулялись и теперь хотите очиститься? Да? Нормально, нормально, ничего страшного. Вы же говорите про невиди... я вас не осуждаю, невидимые человек. нити. Ее можно как-нибудь порвать там? Или... Спасибо вам большое за этот вопрос. Хороший вопрос. Еще. Нет, невидимую нить не убрать. Если мы его видели, мы бы сейчас там покосали все нити, и все хорошо, отлично стало жить. <смех> Невозможно. Есть выход, есть. Сейчас я вам объясню. Выход такой, что а, нужно не, не думать о том, чтобы вот ее, эту нить разрубить. Об этом не надо думать. Тогда все будет еще хуже. Нужно ее очистить. Вот когда о человеке чистая светлая память, с которым ты жил, Отношения близким строил, чистая светлая память осталась о нем, чистое чувство. Тогда Бог ставит точку на ваших совместной жизни, действиях. И у вас есть дальше жизнь, возможность жить дальше. Но если вы очистите, вот через светлую память достигнете в отношениях с кем-то, вам не захочется больше поверхностные отношения строить. Вы поймете, насколько много работы надо совершать, чтобы исправлять все эти ошибки. Поэтому вы станете серьезным, будете серьезные отношения строить дальше с человеком. Не, будете, не захотите больше ошибок. Понимаете, да? Ну, то есть, когда человек светлой памяти достигает... Вот, допустим, женщины часто бывает такой вопрос. Муж бросил, оставил с детьми. Сам тут же мужчина, когда бросает, сразу находит жену у себя. Хорошую, приятную такую. Женщина думает, а где же справедливость? Олег Геннадьевич вот в лекциях говорит, что гад такой, он за это ответит. А не отвечает. Поднимите руку, у кого такая вот ситуация. Ну, стесняйтесь, наверное. Ну, неважно У кого-то есть такая ситуация. Итак, знаете что, во-первых, когда мужчина получает очень быстро кого-то себе в подарок, это как раз все наоборот. Он очень сильно влюбляется в эту девушку, и все идет по плану. Когда его влюбленность достигнет максимума, она его жестоко бросит, и вы будете удовлетворены. И подумайте, ну вот, наконец-то получилось зараза такой. А вообще лучше, чтобы вот в эти игры жестокие не играть. Бог там сам с ним разберется, накажет, накажет, не накажет, не накажет. Нужно просто начать молитву с целью вспомнить все хорошее, что было между вами, и забыть все обиды. Если вы светлую память об этом человеке оставите и поймете, что он вас бросил не потому, что он плохой, а потому что жили вы с ним неправильно, совести в этой жизни вашей не было, Потому что еще раз повторяю, что если между людьми есть совесть, бросать никто никого не может. Невозможно бросить. Почему? Потому что как это объяснить? Вот люди чувствуют друг друга очень близко, они близкие друзья. Их отношения настолько глубоки, что вот этот просто секс, там какая-то влюбленность, знаете, это так все поверхностно. Неглубоко по сравнению с этим чувством отношений, которые возникают у людей, которые правильную, вот, правильную жизнь развивают, знают Священные Писания, знают, как правильно жить. Образованные в нравственном отношении. Ну, если бросили друг друга, значит не образованы. Вот и все, значит не образованные. Вот на это и пеняйте. Вот когда молитесь, мол, молиться будете, на это, об этом думайте. Не думайте о том, что он гад такой образованный, а все равно меня бросит. <свят> так не думайте. Просто он не знает, как правильно. Вот и все. Человек не знал. Вот если вы так будете думать, молиться Богу, у вас о нем чистая, светлая память появится. Вы вспомните все хорошее, что между вами было. И в этот момент, когда вы это сделаете, Бог на отношениях поставит точку когда у вас чистое чувство будет человеку. Отношение останется, нитка, вот эта ниточка останется с ним, связь останется на всю жизнь. Но она вас не будет трогать. Смотрите, любовь в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит и не печалит вас ничем. То есть человек правильно настроился и вот тот человек бросил, помните Евгений Онегин, да? Она вышла замуж за хорошего человека, за порядочного. И она ему рассказывает, что как бы все, все хорошо. У меня чистая светлая память по отношению к тебе, все нормально. Ты не должен тревожиться на эту тему сейчас. Вам не скучно сегодня было? Нормально? Получили ответы на свои вопросы? У нас сегодня тема была об отношениях к семье. Вчера была отношения к себе тема. Я говорил о, в основном о том, о главных каких-то принципах, как строится семейная жизнь. Если вы эти принципы главные поменяете, тогда все остальное... Что непонятно, оно все станет понятным. Семья не разваливается, если все человек правильную жизнь ведет. Если жизнь неправильно течет, значит тогда разваливается. Сам человек близкий, он просто марионетка в руках нашей судьбы и все. Он будет делать так, как мы живем. Его совесть будет действовать так, как мы живем вместе с Ним. У нас, к сожалению, уже не осталось практически свободного времени. Сколько, сколько сейчас времени? 35, значит, у меня правильно часы. 35 минут. Давайте тогда я еще вам кое-что расскажу. Или вы вам уже все устали слушать? Нет, нормально? Хорошо. Я вам еще немножко про чувство собственного достоинства хочу рассказать пищу для размышлений. Вот как это работает, потому что часто люди не понимают, как правильно относиться к себе. Вот мне многие люди задают вопрос, Олег Геннадьевич, что-то у меня внутри как-то нехорошо в сердце. Вот что-то мне вот это вот не нравится, то не нравится, тревога какая-то и так далее. Это все неправильное отношение к себе. Часто люди не могут понять свои недостатки. Чтобы понять свои недостатки, чтобы понять, в чем я виноват конкретно в этой жизни, почему меня та жизнь наказывает, для этого нужен старший. Учитесь смирению. Когда человек даже просто с иконы принимает старшего, начинает поклоняться иконе, начинает поклоняться священному писанию, кому-то кланяется в жизни – кого-то считает старшим. Пелена о себе, как о Боге, пелена о том, что я, у меня все хорошо, я, я правильный, она слетает с глаз. Знаете, что эта пелена у всех у нас есть, у каждого человека. Веда объясняет, как идет развитие человека. Сначала человек считает себя в сердце очень правильным, всех остальных очень неправильным. Потом человек начинает считать, это невежественный человек, Заметьте, все невежественные человеки, люди, они говорят, да я вообще нормальный, что ты мне тут говоришь? На себя посмотри. Ну, то есть невежественный человек вообще не считает, что у него есть какие-то недостатки. Дальше, человек страсти. Он считает, что недостатки у всех есть, у меня тоже. Но у меня не так много. Вот. Теперь человек благости. Он считает, что у него много недостатков. Много недостатков. Но. Не слишком. То есть много, но все равно я лучше, чем вот эти люди в невежестве. Человек благости гордится собой, считает, что он развивается хорошо, правильно, что вокруг люди живут хуже, и он их и постоянно осуждает в своем сердце. Теперь дальше движемся. Духовно развитый человек глубже видит себя изнутри, перестает осуждать людей, не считает кого-то плохим вообще в принципе, перестает считать людей плохими, духовно развитой. Очень много видит недостатки внутри себя и знает, принципиально сделал для себя такой вывод в жизни. Я не хочу видеть недостатки в других, просто не хочу, потому что это никогда в жизни не помогает. Теперь человек сильно духовно развитый, святой человек. Он видит чистоту в людях в первую очередь и радуется ей бесконечно. Поэтому его глаза светятся любовью. Вот заметили, что когда возвышенную личность видишь, он смотрит на тебя, и его глаза светятся любовью к тебе сразу же, как только он тебя увидел. Как будто он тебя в первый раз видит и влюбился в тебя. Это духовно раз святой человек так смотрит. Его глаза светятся любовью, ты ему нравишься, и он при этом себя очень скромно чувствует по отношению к себе, скромно. Когда ты его хвалишь, он говорит, к сожалению, я с вами не могу согласиться. Понимаете? Удивительно, что когда человек становится абсолютно развитым, он абсолютно скромно и критично относится к себе при этом и при этом он не считает себя униженным, он не унижен при этом, он не унижается, а просто так действительно относится к себе. Итак, смирение дает возможность трезво относиться к себе. Знайте, что смирение – это самое сложное развиваемое качество. И знайте, если говорить на эзотерическом плане, что такое смирение, чем смирение становится человек, тем он чувствует себя более маленьким, более маленьким, более маленьким, более маленьким. И в какой-то момент он начинает чувствовать себя вечной, непобедимой, нетленной, неразрушимой душой. Оказывается, что человек, который чувствует себя очень маленьким, на самом деле становится все более и более могущественным. Могущество человека всегда означает его способность приближать свое видение себя к себе самому, то есть к душе. И когда человек видит себя как душу, он становится абсолютно смиренным и абсолютно могущественным. Такого человека никто не может победить, потому что такой человек связан с Богом очень крепкой нитью. И сколько бы ему не нужно было сил для победы, Бог ему всегда даст. Дальше. Следующее качество, которое увеличивает чувство собственного достоинства, так же, как смирение делает человека очень достойным. Смиренный человек очень достойный, очень достойный. Не чувствует себя униженным. Униженность – это гордость. Твердость духа. Следующее качество – твердость духа. Что такое твердость духа? Буквально это означает способность опираться на могущество старшего, вот когда вы азан слышали, да, азан, мы повторяли «Я желаю всем счастья», очень сильно пытались слушать голос. У кого из вас появилась сердце такая сильная уверенность, что все будет хорошо, поднимите руку вчера? Это называется твердость духа. Вот то, что вы почувствовали, это называется твердость духа. Когда человек имеет такую уверенность через память о старшем или через... Звук старшего, тогда победить его невозможно. Победа над ним возможна тогда, когда он эту память потерял. Все великие полководцы, все великие воины имели в себе, в своем сердце, эту опору на старших. У них была связь с кем-то, дающим им победу. Человек сам не может иметь такую силу, чтобы побеждать. Душа, она по своей природе зависима. Мы не можем без воздуха, без еды, без воды. Мы сами себя не рожали и сами себя из этого мира не забираем. Понимаете, человек может быть твердым, твердость духа иметь, если он на что-то опирается. Он должен постоянно источник энергии получать в свое сердце, и если мы вот сейчас повторяем, я желаю всем счастья, чувствуем здесь силу. Знаете, эту силу можно врасти, взрастить до такой степени, что никто с вас сломать не сможет вообще. Ни один человек вас надломить даже не сможет, не то что сломать. Эта твердость Духа возникает в результате веры в святость. Почувствуйте эту веру, вы непобедимы. Самокритика – Это не то, что себя... Знаете, самокритика ⁇ это не самоедство. Самокритика ⁇ это просто оценка объема работы. Вот что такое самокритика? Допустим, вы совершили какой-то плохой поступок. Как относиться к себе? Не надо кушать себя изнутри. Это пустая трата времени. И это также называется лень души. Совершил плохой поступок. Иди и исправляйся. Вот это и есть самокритика. Оцени. Сколько работы, сколько глупостей совершил, как вот мужчина говорит, встал, говорит, я совершил много глупостей. Не, не надо делать раскаившийся вид такой несчастный, не надо. Просто вот я совершил много глупостей и все это исправлю. Это называется самокритика правильная. А когда человек из себя что-то, ой, я такой несчастный, такой плохой, один Ученик к своему наставнику подошел говорит, я такой падший, я такой падший, я самый падший. Он смотрит на него, говорит, ты не самый падший, а просто падший и все. Иди исправляйся. Это я самый, я самый. Означает гордость. То есть не надо. Сильно эмоционально воспринимать свои недостатки. Ой, я ушла от мужа, Аля Геннадьевич, ушла от мужа. Почему ты так переживаешь? Есть одна причина. Не хочешь трудиться сердцем. Подтверждение. Если хочешь, трудись. Зачем так переживать, что ты ушла от мужа? Ну, ушла и ушла. Не знала, что нельзя уходить. Ну, теперь трудись, раскаивайся. Чего переживать? -то? Раскваиваешься в сердце, легкость появится, Бог даст другого. В жизни ничего никогда не бывает потеряно. Не сегодня один человек говорит, я слишком поздно столкнулась с этим знанием. Что ты имела в виду слишком поздно? Может быть, будет наоборот слишком рано, через несколько лет? Человек же не умирает? Когда человек получает духовное знание, оно на санскрите называется «апурушея». Знаете, как переводится слово о «апарушее»? Оно значит «неразрушимо». Неразрушимо. Если ты 80 лет столкнулась с духовным знанием, значит, через пару лет тебе будет один год от роду, и ты будешь его иметь в теле маленького ребенка. Так поздно ты столкнулась, или наоборот, рано. Подумай об этом. В этом мире нет смерти. Бог тебе дал для следующей жизни духовное знание. Почему это плохо, это хорошо. Итак, самокритика – это просто оценка объема своего работы, и все. И дальше труд души. Как сделать так, чтобы отношения были искренними? Некоторые люди говорят, а вот что у меня искренности нет в отношении? Почему? Ко мне сегодня одна девушка подошла, говорит, что-то искренности нет в отношении. Чтобы искренность в отношении была, нужно перестать себя считать причиной совершенных действий. Вот события ну, какие-то происходят в жизни, не хорошие, не плохие, не надо себя причиной считать. Допустим, я сделал какое-то доброе дело, о, я крутой. Все, близость отношений заканчивается. Если ты себя считаешь слишком крутым, близких отношений у тебя ни с кем не будет. Это невозможно. Или наоборот. Ой, я виновата в том, что произошло. Ну хорошо, ну виновата, виновата. Что об этом думать? Исправляй. Но если человек начинает себя унижать, значит опять близких отношений не будет. Близкие отношения возможны, если человек перестает слишком сильно думать о себе. Потому что возвышать себя и унижать – это означает думать о себе. Перестал думать о себе, появились близкие отношения. Близкие – что такое сострадание? Это значит, ты переживаешь вместе с другим человеком его судьбу, его жизнь. Доброта – что такое? Доброта – это значит, ты чувствуешь жизнь человека, и хочешь ему помочь. А чтобы чувствовать жизнь человека, надо свою перестать чувствовать. Надо перестать о себе слишком много думать. Ой, мне так плохо, ой, мне так плохо. Ой, мне так хорошо, ой, мне так хорошо. Подумай о другом. И тогда ты сможешь близкие отношения с людьми строить. Близкие отношения. означает далекие от себя. Близкие кому? Другим. Запомнили? Если целый день, ой, мне так тяжело жить, никаких не будет близких отношений. Когда мне человек подходит и говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая тяжелая жизнь, так тяжело, плохо так вообще. Знаете, какие вопросы это девушке задаю? Я говорю, а ты готовить умеешь? Она говорит, нет. А у тебя подружки есть? Она говорит, нет. А ты с родителями близкие отношения строишь? Нет. А ты на улицу выходишь газоны убирать? Нет. Правильно. Так почему тогда тебе плохо? Потому что ты слишком много думаешь о себе всю жизнь. Вот и все, поэтому плохо. Забудь про себя, начни служить подружкам, родителям собачкам, птичкам, всему, что окружает вокруг. И будь счастливый. Самодисциплина. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, постоянное беспокойство. Беспокоюсь, что-то я беспокоюсь. Почему человек беспокоится? Потому что он не верит себе, что он вот сейчас это будет делать. Беспокойство означает недоверие к самому себе. Если ты себе доверяешь, что беспокоиться? Все будет сделано? Правда ведь? Беспокоиться значит человек, значит он боится чего-то, что что-то не произойдет. Самодисциплина избавляет от человека, от беспокойства.